Всем привет, на связи мистер ФСР, и мы продолжаем проходить игрушечку Tomb Raider, конечно же. -то Я тоже думаю. Так, ну что, люди остались. В прошлый раз мы прошли вот этот алтарь, который позади нас. Нашли мы там какую... Фигнюшку, которая нам поможет при создании предметов. Ну и открылись нам какие-то навыки. Под какие-то это у нас, походу, вот это хват орла. увеличенная скорость лазания. Ну и как бы усё. Больше у нас ничего там не было найдено. А вот она у нас... А, она у нас при... причем, смотрите, автоматически... Угу, сразу изучилась, то есть нам не нужно ее изучать. Круто. Как и орлиный глаз. Отлично. Это хорошее знамение. Что ж, давайте тогда встанем и подождите. Я одно только не засек, у нас всего два очка, да. Одно очёчко мы ждем и будем улучшать. Чё это за хрень была? Э -э -э. Я не понял прикола, ну да ладно. Так, здесь у нас есть вот пустарнички всякие. А наш дядя предлагает нам отсюда уйти. Так. А это что у нас, повелители смерти? Мамский язык. Шибальды. Изображение. Так. Все что-то? что нам смогли дать. Я бы еще чего-нибудь хотел. Так, есть возможность пойти выше. Но он нам предлагает тепать сюда так вот этот ящик почему-то он нам не отображается странно блин а чё за фигня у нас пишет снадобье снадобье снадобье после прошлого раза такая хрень осталась теперь постоянно шли будет так и здесь то чё у нас Здесь мы были, я помню. Да, вот эту фигнюшку мы взяли и да, короче, уходим. Как они западали, а. Так, ну что, пойдем. Друг мой. Ничего тут смешного, я не понял. У меня нет столько места. Согласен. Копать мы не будем сегодня? О, он за нами бегает. Давай, не повторяй за нами. Беги куда-нибудь в другое место. Так. Кажется, я спрятался от него. Блин. Кажется, тут можно выбраться. Ну давай, пошли отсюда. Иона, помоги мне с этим. Иончик, давай. Три, два, один. Ну нифига себе, блин. Опа. Прощай. Надо было пристрелять, да, я понял. Зачитался Сарямба. Вспугался. Пиндец, нас поцарапали. Кажется, цела. Ты цела? Помоги ко мне. У тебя спина в крови. Еще бы. Я лагерем. Че вы не в крови, блин? Нас чуть не съели. Ну ты, блин, даешь. Мне все знаете, что я не пособирал там ничего, но ладно. Тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Хм. Я всегда защищал его от отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время, он. Жив. Будь, будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, он. <свеч> <свеч> <свеч> Спасибо. Я скачаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал, прятал вещи, особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн чем раскрыл хм. доминге сказал при помощи серебряного ларца из он преобразит мир хм. будь у тебя эта сила чтоб ты сделал Ф впал бы в панику хм. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата. Потерять все остальное? Нет, уж. Хм. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю, сейчас его часть. Эх, шкурка Ягуара. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Высокие стены замка влекут и тразнят героину. Во, блин. Нам что, теперь предстоит играть этой девчонкой? И у нее, кстати, тоже есть да эти супер-пупи. Навыки. Знает. так По части, она бьет нам попал. <клев> <клев> Про лопату. Лишь бы подраться тебе. А. Нифига ты прыгаешь. Это жестко. Это так из игры которые играли мама и папа Но почему она здесь на игровой площадке идем дальше здесь вот ничего нельзя сделать качели сломаны бедный ребенок вокруг лопаты и ничего такого хорошего нету да так здесь мы тоже ничего не можем взять о Белая королева. но не забытая. Да свои тут приколюхи у девчонок однако так ладно метательный предмет бросить предмет можно повлиять на окружение удерживайте а зачем? Какие секреты таит эта земля и чуть ты промолчала блин прикольно сделано такой большой дом я бы кайфовал здесь жить учитель гирик куда только кидать вопрос Кажется, тому зайцу пофигу. А, ну логично, да. Так оно и будет. Так, ну, давайте поднимемся вверх. Запретная гробница зовет меня. Офигеть. Маячники цели в режиме инстинкта. выживания. Понятно. Тут ничего не понятно. Так, вот эта фигня, мы типа можем туда вверх забраться. Понятно. интересно блин ну это круто вот я конечно наверное за компом бы вообще не сидела если бы у меня такая так... штука была о в яблочко, чтобы а что ты не можешь да Прикольно. Так, штурвальчик. А, это просто так, да? Ну, елки. Я думал, поплывем сейчас. Ладно. Ну, теперь мы знаем, что нужно делать. И Так, ну что. Берем. И вперед. Нам обязательно нужно взять тот ящик. А, ясно, я понял. Давай вниз. Разберемся отсюда просто и все. Чики-пуки будет. Так, тут ничего, да, нельзя взять. Тут, кстати, тоже какие-то интересные эти паннельчики. Это, кстати, второй обои надо будет зайти нам блин классно классно классно так опа еще ниже вот оно, эм. Блин. Сокровище которого нету. Так, второй раз ехали. Давайте сходим сюда вниз. В гробницу, куда нога человека. Офигеть. Так это вход. Куда? там выход, походу. Жесть. Круто. Так, что у нас тут? желтые проклятия, обреченные вечно стоять на страже запретной гробницы. Э, то же самое не скажешь. Ну ладно, я рад. Так, велик, может быть что-то можно тут пощелкать, нет? Так, ладно, где мы тут еще что можем сделать? Побаловаться где мы можем? Нет, не можем ведерко взять. Зачеркнуть водички и... Так, ладно, тут ничего интересного. Давайте еще осмотрим эту местечко. Так, все, да, не дают нам... Нет. Наша героиня не зря пошла в обход. И что-то ничего нету, да? Очень странно. Ну да, больше нам тут ничего не дают сделать. Не получится, да, оп оп оп э -хо -хо! кустики. Мне пофиг на вас. Я буду прыгать. яблоки. Жалко нельзя покушать. Да и отпортится дворки. Так, ладно, как нам туда подняться-то, да, вопрос? Наверное, вот по вот этой штуке мы можем. о ну, теперь понятно. Ты ведь шумишь, а? у себя в комнате делает уроки. У мало времени. Хм. Походу он тебя заметил. Ах. И что? О, да ты серьезно издеваешься? Не ждут, что Крофт на стены замка. Да. Ты в детстве так волзал, конечно капец, попробуем, капец, а попеть. Прыгнуть я не могу. Наша вход. Жесть. Так. Туда мы не можем? Давайте только сюда. Окей. Ворона, кыш. Да, жестко, конечно, блин Юная Лара на на высоте, но о Пипец Аккуратно тут Электричество Пипец какой-то давай вверх но ну. ты не хочешь вверх Почти так залазь жесть ну-ка давай-ка сюда чуть назад вернемся я хочу посмотреть отсюда вперед да тут конечно капец красиво Ай, да такой большой до повезло тебе с родителями а? хм. так ладно давайте смотреть что у нас тут и есть целью же близко до нее рукой подать но на пути невидимое силовое поле нужно отыскать другой вход а тут что у нас? Я все понял, давай вверх. Так. Все выше и выше и выше. Но поползли. Знаете что мне интересно? Можем ли фоторежимы здесь поделать? Ведь это было бы интересно. Так, допустим, так сделаем. Блин, мы не можем посмотреть, да? Давайте чуть попозже в фотогалерею зайдем. Но как вам, если такое будет скриншот, а? Так, давайте сразу. Так, удивление интересное. Выглядит так, так, так, так, так. А, здесь мы вот... Что ж нам тут такое интересное? Да, давайте вот этот эффект возьмем. Он будет нестандартный, да? Здесь вот так вот сделаем. М -м -м. Стоит ли применять фильтр вот этот? Я думаю, не стоит. Пускай у нас будет так, как есть. И здесь вот в поле зрения давайте... Хотя... Пускай будет так. Ну что, красиво? Я тоже думаю, красиво. Оставим так. И поехали дальше. Так и вот наконец она замечает проход внизу, главное осторожность. Ты права, мелкая ларка. Что ж у меня за дуре башка? Хм. Ох, ох, ох. Кровь смеец на своей дерзости. Цель близка. Пипец, блин. Цель близка. Ты упала. Пипец, блин. Высотой этаж. На На камень упала. И тебе пофигу. Ты что за киборг? Это просто какой-то купец. Так, ладно, нам сюда нельзя. Говорят, нам нужно вот в ту дверку Но я хочу здесь пошалить. Можно ли это сделать? Картины с природой, часики. Везде растения. Старые столики. Еще вагончики. Ну, тут навряд ли нам надо куда-то выйти. Диванчик, на котором мы, к сожалению, не можем сесть. Кресло, столик и картинка с природой. Что ж, все классно. Давайте тогда зайдем сюда. Уж. Ешечка. Наконец. Она входит в запретную гробницу. Ого! Унесла королеву Великая мышь на тридцати северной, девяносто восточной излила свое сердце она взаперти светом любовь отопрешь ее точно наверное белой королеве одиноко хм. ну что будем переставлять все это Кстати, дело на и 90 восточный так Кажется, это мы сняли в Эльмемше. Я мало что помню, если не считать сильного аромата специй на базаре. Мама такая счастливая, и папа тоже. <существует> ну что ж. Ну а, тут 30, да? Так, типа С. И девяносто, да? Что я делаю не так? Надо найти на глубосе тридцать северный и девяносто восточный. разве не так вроде все так но почему-то ничего не так Может быть так, конечно, но, блин, бред. А в ту сторону надо вращать. Не, это гибло дело только вот так вот попробуем так, 90 И тут все 30 поставим Надо. Любовь это прешь точно. Сработало. Ну, отлично, что я могу сказать. Мы решили загадку. Найти белую так, ну ка. За Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право. Император Юстиниан. Какая это? А это из Египта. Сундук с соком гора. Внутрь клали вещи, которые должны были помочь владельцу устроиться в загробной жизни. Офигеть. Даже я такую хрень не знаю. Это старая игра. Два щита и белая корона. Может, это белая королева? Может быть и так. Чаша святого Иоанна. Апостол предложили испить отравленного вина. Но когда он взял кубок и помолился я стал змеей А апостол, выпив вина, остался жив Голова царя Давида Из пастуха в короли Бывает же Хм Так, ну-ка А, здесь типа двигать можно Вопрос только зачем Так, ну это пока нам непонятно Зачем Тата это что лучше мудрости? Женщина. А что лучше хорошей женщины? Ничего. Хм. Барды середины 14 mm -hmm. века. Красивая лошадка. Берманские. Боюсь представить, сколько весили барды. Бедные лошади. Бедняжка, наверное, почти ничего не видит в этом шанфроне. Может быть, так и есть. Так, у нас вверх есть возможность подняться и... Бедная королева, когда Мария Терезия умерла в муках, король сказал, она впервые меня побеспокоила. Король хм. солнца, Людовик XIV, взял в жены Марию Терезию, окончив давнюю войну между Францией и Испанией. Ну, молодец, респектам и уважуха. А здесь это все дело двигать придется, да, нам? Что, давайте залезем вверх. Крофт проникла в запретный мезоним. Ей надо быть насторожен. Надо найти белую королеву. Так, и здесь у нас что? Всему подрядчику. Я просто хочу поблагодарить вас за осмотрительность. А также и за проделанную работу. Хранилище построено в точном соответствии с моими указаниями. Последний платеж будет отправлен в конце недели. Задержка была связана с бухгалтерской ошибкой, которая уже исправлена. С уважением, Ричард Крофт. Я рад. маленький Офигеть. Наверное, Он тоже потерял свою маму. <связь> <связь> жесть, жесть. Блин, классные тут штуки стоят. <связь> мне нравится. Ты кто? А ты кто? Куда не встань. Маски все равно смотрят. Прямо на тебя. Узнаю стиль майя. Это... Кукулька? Интересно, что это за собаки? Так, а ты кто? Ты явно не королева. Так, ладно. Черепашина. Тоже маски. Знак смерти и символ больших перемен. Маски, да-да. Маски. Это из Колумбии. Маска вождя Зену. Может быть, эти глаза видели Эльдорадо. Может быть, а, а может и не быть. Не так, давайте посмотрим. Тебя нельзя осмотреть, да? ой В этом человеческие кости. Не могу разобрать надпись. Ой, -ой, -ой, -ой сколько тут всего. Так. Белую, белую. Но там черные. Пешки. Такие доспехи носили конкистадоры в эпоху великих географических открытий. Интересно, что они нашли? Фигурка так. Рика С островов Кука? А. 25 пятая династия. Как удивительно украшен этот саркофаг пипец разрисован действительно еще только не нарисовали вот эти выпученные глаза ай жесть Так. да из греции нет из персии интересно что она охраняет маска аборигенов африки Сделана из золота наверное ашанти Наверное, Шанти, тебе а больше пошел, известно. В Блин, чего только нету, да? Кто-то украл ее голову. Интересно, куда она смотрела? Мишка. Но его нельзя пощупать. Так, ладно, давайте вот покрутим вот эту штуку. Мышь расправляет крылья. так Ну давайте переставим раз там Надо со по местам давай Спускаемся, спускаемся, спускаемся, ну прыгай, давай типа вот сюда его походу, да, а, ну давай двигай его сюда, так отпускаем, вот этого мы значит берем он же с щитом, правильно? Нет. От луч. Давай его сюда двигать. лупенькая ты. Ты серьезно, э? Она не хочет его двигать. Тогда придется немножко усложнить ситуацию. Так. Отпускаем. Берем этого. Ставим сюда. Отпускаем, и берем теперь уже этого. Давай, давай, давай, давай. Сюда. Блин, фигурки интересные. Давай, все. Мы на Так. Вот она, белая королева, я ей Давай подниматься, я даже Ты не знаю как. Но ну, логично, точно. Можно Ура! любовь отобрешь ее точно так погоди Кось. мне нравится чтобы он да отпустить ее просто тут стоит давай королеву возьмем так вопрос куда я Э, хе, нифига себе. Сколотящимся сердцем наша героиня переступает пару неизведанного Это мамины вещи. Мыши, молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной, улыбкой сказав... Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? А завод в Египте. А где папа? На работе. очень важно я не могу взять и все бросить я на пороге ты всегда на пороге твоя одержимость разрушает нашу семью одержимость я одержим ты упускаешь детство дочки потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света Да, вот вам и открытие. Привет. Итак, гора с серебряной верхушкой. Да. Интересно, что нам сегодня готовят джунгли? чтобы не готовили мы справимся Ну хуже чем вчера уже некуда а? так нам предлагают тут какой-то костюм натянуть и я ничего не могу сделать с этим давайте на этом мы с вами закончим обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать данные видосики а с вами был офисерк Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!